Так. Слепой Габриэль нас не заметил. <связывается> Слепой Габриэль, тихо, тихой <связывается> Габриэль, нас не видит. Погнали, погнали, погнали. Там ее... Да ты тупой. <связывается> <связывается> да <идите связывается> <в Москву. связывается> а? а иди, Дима. Иди туда. Mm -hmm. Я не собака, я восходящий. Восходящий. Так, да. я, я их пока парализую. А, так, люди okay. без дыри. Без дыри. <связывается> Это они? Давай. Дикие злодеи, дикие злодеи. Подойдите ко мне, злодеи. Ч? Я Что спонсор, делать? главный спонсор. А ты... Парализуйте пить. Они нас заметили. Они слепые. Так, дракон воздуха. Эмм. Мне кажется, это не догна. Это Рина Индис. Опа, добрый день. Так. Сюда подошли вы с Давайте по одному сюда. Нет. А, а сегодня щелку это... сегодня это... парализовали. Ой, собачку. Так давайте остальных. Нет, вы не парализованы. Беном черепаха парализована, она не должна двигаться. Все, она больше не двигается. Отлично. Так остался кошачик. Черепаха больше не двигается. Мы ее обездвижили. Она подвено. А, мне Ой. интересно, почему же пьяну снова видим? Фиона, ты забыла костюмчек брать. А, точно. Просто тут ты на меня начал кричать. Тебя? Я еще тебе ничего слова не сказал сегодня. Ну опять. Перепаха, Послышь, не ты? двигайся, больше. Отлично, мы ее подвейномом. Зафигачили. Ну боже, сейчас за нами суперкотом да, ходишь. Все, ну и кота пронизывай. Давай сюда его скидывай. Теперь мы должны их спрятать. Давай вот ямку какую-нибудь выкупаем. Вы. Да подожди ты, какую ямку? Ну ты куда? Можешь, быть более продуманный Дракон он по Так, пойду я. Так, меня должен супер-кот ждать уже возле елки. Прямо туда. А, а, а. Ладно, поем пока. Так, и... О боже, что так, вы так, делаете? Так. теперь переходим ко второй части нашего плана. Отлично. Что здесь делаете? Дусу, так, где суперкот? Мы превращаемся в суперкота. Суперкот? Да, ⁇ -мо ⁇ и этих нету. Так. Ладно, идите Сейчас отсюда, да, все. Нечего тут шпионить за нами. Так, фейковый кость. Так, все. Теперь я... Так. Ладно, нет суперкота. Пойду а, тогда. Привет, мистер Бак. Я тут, я тут. Мистер Бак, я тут на крыше дома. Чего-то. Алло, да. да. да. Привет, О. я тут. А. Ой, извини. Ай. Привет. Привет. Слушай, у меня... Ты прическу сменила? А Или не мне кажется? Да, да, прическу сменил. А ты не замечаешь, что как-то тихо? Да, не замещай дальше. Так. Отлично. Какой ты наивный? Люди, сейчас я перемещу в наши логово их. Мне нужно было здесь, чтобы было быстро. Так, все, люди, они в нашем блоге. Сейчас я открою и так закрываем здесь. А. Ай, чьи, mm, а, вот так вот они, плен. мои пупсики, мои Come. пупсики. Не так, они... Все в лапках. Да. Все Это в моих trabalho. лапках. Ну, Мяша мять хочется. Поскорее забрать их талисманы и разойдемся. Так, так что мы там будем говорить. Говорили, как делить талисманы? Вам всем черепашки хватит и собачки? Ша. Ну, вам черепаху собаку, мне, мне мистер Бага если про кота. Ага, они а не жирнули? Нет. Ну, блин, даже тут, если чисто так думать, блин, у нас трое, как мы четыре талисмана поделим, значит, одному достанутся два, два самые слабые. Короче, предлагаю, чтобы Эмили, как мы тогда думали, Эмили забирает камень с И потом, что потом произойдет, мы уже. Да, именно их объединится. Так, все, забирай, забирай их, Да, их забирай. А мы с них, с черепахи Так, котик, пора тебе, собачка. И куда? Так, Акула, ты нас зары. избавиться? <связывая> а <вот. связывая> так, собака ты трансформировалась. Я талисман черепахи. у этого парня как <связывая> купается. Погодите, там плак. Мой ты, малыш. Я скоро с тобой встретимся, мой малыш. Я обещаю тебе, не обижу. Давайте мне просто сосрещнешь. Так, я сейчас заберу талисман-черепахи. Я талисман-черепахи, Я... <связывается> черепашки. Надо снять... Где нам Это а. Сейчас я его найду. Давай найти его. Дракон пропал. Или утонул. А где или... он двигается? Используй Интересно. там водяного дракона. Ему, короче, показалось. Мне показалось, что он двигается. Используй водяного дракона. Что это за... Что это за чупака, блин? Откуда они? Найди тресман черепахи, там используй водяного дракона. Вот сам возьми и используй, я тебе не подопечный. Да блин. И, я сейчас сам лично заберу твой камень. Короче. Супергерои и суперзлодеи, подойдите, пожалуйста, сюда. Да. Да, чё, где? Подойдите ко мне, пожалуйста. мои ебать. Я не могу найти талисман. <связывается> да, потом найдем. Держи. Да, в смысле? О, понял? Давайте сразу, если что, нет. Раз. Если он выберется, два. Стойте, нет, три. стойте, стойте. Снимаю. Я снимаю только Здравствуйте. я. Здравствуйте. Приветик. Вы меня. Талисманчика, давай спр... Мой владелец, она. Все, пупсик, давай, через комчуриса. Сними талисман. Ну, снимай меня. талисман, что ты тупишь? Вы не добавили эту функцию в мой. В а меня. Талисман, Пойду прогуляюсь. А ну вену. Вы вену. меня запрограммировали. Ты... все? Не будем больше мы тебя слушать, ты слишком наглая. Просто снять. Да он сейчас как. снимется. Он будет туда. Я буду искать талисман черепахи. Значит, мы будем его пытать. Как он двигается? он двигается без повода. Он двигается без повода. Что ты говоришь? Значит, так. Либо ты даю. Так, разве намить? Разве намить? Я слушаю. Ты знаешь, эм... Эй, ты не это ли потерял? Эй. Так, завенамить. Его два. Ты он его гений. Короче, я шкатулка. Мы заберем все шкатулку снова. Ему знали личность. Хранитель. Его личность. Мы ждали личность всех. Все прекрасно. Но мне нужно сходить в подвал за камнем через паблик. Люди, а посмотрите, какой подарочек я нашел. Нам бы очень сильно сейчас пригодился. А Куд, погодите, мне показалось или он только что убрал? А вы убрал, тут ничего не было. У него только что в руках был камень через суперкота. Разве наметь? Ой, привет. Вот. Привет, пупсик. Ну, может, пропад... Ой, спасибо. Себе... Ой, спасибо. Ой, спасибо, пупсик. Вот, все шах и мат, мат и шах. Как там еще говорится в шашках, когда ты дотронулся ко мне мячиком для камня до камня кота. Чё, пупсик? Разве Ну, что? Что, пупсик? Что? Мне нужно будет сказать всего лишь одно слово, и ты вышивай, и у меня будет комичинец. м mm -hmm. ну давай. Давай. Давай. Э, чё, а я что, тебе тут что-то должен? Ты в нашем рабстве, ты в нашем рабстве. Пожалуйста. Куда мы лезем? Куда мы лезем? Где куда-нибудь закроем здесь? Подождите. У меня есть такие специальные Эмили, э, э, э, э, э, Эмили, иди стой на выходе, смотри, чтобы он никуда не ушел. Как он уйдёт, Выход закрыт. А, ну тогда все прекрасно. Не, он же может как-то там выбраться. Да, сейчас, я, использую, сейчас используют какие-то запрещенные нам силы. Вот это вот стекло, оно против магическое. Он не сможет Надо использовать. Надо еще и под ним. Вот. Он не Посмотри, сможет ты... использовать камень. лошади, если что. Против магии окрещаем его. Там под ним, смотри, сломай один блок и поставь, и потом э, еще один блок сломай, поставь. И он вроде там должен. А я тут остался, дёшкин кот. Выберись. Что? Ой. Уйди. Так как мне отсюда уйти? У меня нету ничего. Выберись из вена. Вояж, может быть. Ой, ну, ну вояж и там всякие свои супер шансы. Так, давайте. Так. Я... Убираю. В... Веном. Водяной дракон. Ой, привет. Упсик. Ты не хочешь сказать, не хочешь нам с свеками чудес, там, нет? Жаль, такого нету. О, с моим отрядом. Что? Пока. А, конечно. люди. Схавай, пупсик. Пупсик. Пупсик. Пупсик. Пупсик. Буду там, вообще. Ладно, меня надоело. То, что я тут притворяюсь. Бесполезная. Что? А слева наглецу? Вы такие глупые. Это ты глупый думаю. Какой смысл? Чего вы лично сознали? Черепахи и собаки. У -у -у -у. Смотри, вот возьму вот так есть. вот. Слияю и все. Ага. Что? Что? здесь магия изоляции. защитила здесь все от магии здесь работает только наша магия mm -hmm. а посмотри Иди сюда так а что причем тут это это дом заколдован. просто спасибо большое спасибо. ты не сможешь да, использовать ты... силы на нем да, уверен уверен бро? да ладно а порт ну ты говорю ты не можешь использовать Апорт на защиту от сил. Действительно. Ладно. <соединяющие> Что <-то соединяющие> глупец? А, кому <соединяющие> там позвонили? Это, это 100% это, это, фламинго. Mm -hmm, фламинго. Фламинго. <соединяющие> фламинго. Такой слепой, даже не увидел талисман, который забрал у человека. Мог бы... Что ты делаешь? Но вдруг у тебя когда-то эта защита сломается. Как-то же, дура сам... Хватит тут со мной спорить Я долго наблюдал за вашим цирком, как вы тут меня тут пытались, пытались, там цирк вот этот, шапитол. Узнали шапитол. вы личность, узнали. Ничего страшного. А, что за... Так, извините, пожалуйста, мне просто это... грустно стало, то, что у меня такие бирки. Ничего страшного. Все, до свидания, да? Как шеф двигается на вас веном. Феона, как же ты двигаешься? Да, пупсик. Ну, а теперь убираю веном. Текайте, ребятки, текайте поскорее. Привет. Стой, Richards, давай договоримся. У тебя талисман павлина ]ーン? есть? Который Exceptium. настоящий. Талисман павлина настоящий он из моей шкатулки да ну допустим и что не допустим говорить правду э, да, я прируюсь я, я, я прируюсь я не, так, преруюсь, у у мы, да я уже не помню я уже столько было все у меня были и, и у меня был и тёмный, и и и и и не твой. темный и и а может, и у него а настоящий, бежать? а у тебя темный. Ну, с ней поменялись. Вы поменялись? Я не помню, я не помню да. мы уже столько раз с менялись. Ну, допустим, да. что? Дай мне талисман. Ага. Тогда я вас отпущу с твоим вот этим нахалом. Я не так могу выбраться. М ну, не нет, можешь. Не талисман. находится, я не знаю где. Ну, он не у тебя. Настоящий у меня не ты украл. Или я ты? Иметь Если... меня я, веном, я, цел... я не могу толком двигаться, я плохо двигаюсь. Да? Ну, это у тебя просто это, деменция, деменция. Побочный забыл... эффект. Да. Ладно. А когда ты узнаешь, Ура. кто я, ты, ты так удивишься. Правда? А может, ты мне отдашь свой? Ладно. Талисман, Полин, находится не у меня. А эти талисманы хоть ты заберешь, хоть не заберешь. Не в любом случае я их вредала. Убить я, нахренить. Второй шанс. Правда? Ладно. Второй шанс, так второй шанс. Так, ты тупой, не знаю, кто ты там. Адмирал темный, гони сюда свои талисманы. И ты сам есть раз Отлично. и два ты не тебе он не поможет я не смогу пробить твой щит да ты потому что лузерша а если я использую катаклизм ну давай используй на ты подойди сюда ты же не боишься ничего я? Кто, где сказано? ну иди сюда Дракон воды. Эм, ой, мы выбраться отсюда не сможем. А где остальные? С них вроде веном убрался. Угу. Он вернется, когда поймет, что он сделал. Что он стоит. Вы же давно разморозили. Албес. Она пусть стоит. Веном. Ой, привет, Вин. Я... А как у тебя дела? Нормально. Свет настроение. Привет. Че пришел? привет. Да, я что-то и подумал, что вам нужна моя помощь. Твоя помощь. Нам не нужна. Просто тут с церкви насмотрел, как там наше пито. Да, кое-что сделал. А что там человек, мальчик, бедный, плавает? Я не знаю, он умер. Это сейчас я его спасу, эффект. да. Пойдем наверх, поговорим. Пойдем. Да. Мое ух ты! Ничего себе! А я что-то помню, или я не помню. Пойди, пойдем, или я не помню, или... темный адмирал ушел? Да М -м -м. Я, я за ним следил, и куда да, он ушел? Используй дракон, дракон воздуха, собака! Грустно! Я да. тут кое-что так, вот это ты, Баникс, потом все исправит. О, ура. Ну, ладно, я исправлю. Я исправлю, я это могу исправить, это будет не в личных. Да, я вот, ой, ты где? Ладно, иди сюда. Опа. Это темного адмирала. Нет. Почему? Потому что этот талисман темного адмирала, он он поймет. Он, он придет, вернется и поймет, что, что он сделал и то, что он потерял. Мой Ура, талисман, выживали, талисман. Мой талисман. Понимаешь? Так сейчас оно талисман, Это темный, они поменялись. Mm -hmm. Молодец, спасибо, что он сказал. Так бы я у этой забрал бы бесполезный этот дисман. У нее бы забрал. Но так, спасибо то, что он сказал, то, что он поменялся с этой балбисиной, и я вот выхватил у него. Интересно же как. С помощью своей силы. Да. Ладно, я потом, когда воды попью, я подумаю об этом. Ладно. Да, вот, вот так вот. Ты а куда я пошел? Вот я, блю, я тебя объем. Я тебя Иди. Так. Ты у кого вода есть? <связываешь> не, пить не хочу. Ты где? Я тебе принес, но пока не хочу. Я вот М летающий мотылек. Ой, привет! Иди, да? Ты потерялась? Ой, привет. Привет, я летающий мотылек. А, а я вот думаю, что сделать с этим талисманом. знаешь, что? Что? Отдать мне? М -м, я так и знал. Я так и знал. Что ты знал? Нужного тот, который только что мотылек. Да мне без разницы. Смотри, что я уйду. Это не настоящий, если что, так, друг. Правда. А у кого я взял? М -м -м. М -м -м. Вот, что они у меня, у меня даже с собой не было. Я да, же, да, это, да. Да, да, Но да. Не не все да. Все Но, да. Но почему-то, когда я использовал силу, мне показалось, что этот предмет находится у тебя, и я у забрал. Это можно сказать, был остаток из одной маленькой деталики. Ну ладно, если тебе так сильно интересно, где находится... Давай проверим, давай его уничтожим. Давай. Не боишься? Нет, потому что смотри, знаешь, что это такое? Знаешь, что это такое? Что? Это я-я, который дает мне доступ ко всем теневым камням И что? Опа, Это теневой. Теневой? Нет. Теневой у них. Ты сказал к теневым. Ещё, Ты сказал к теневым. Ну и все, что я туда положил. Ну я тебя уничтожу. Давай. Нет. Мне он еще понадобится. Давай. Всё. Всё. Ты опять, Кристин, забыл снять. О, не он не просто. Это у это просто. Это просто настоящий талисман, находится у меня. Восходящий, я думаю, это восхищающий. Всё, пойду я. встретимся. врет. У меня следует у меня. Может быть и куда-то денешься, не конец-то додумалась. Вот тупая вообще, прям, поражаюсь, кому? О, боже Ой, наверное, это да вернулся. Ну привет, да, привет, привет, у меня. тебя никто взял, не видит. Ты из комнаты вышел? Из комнаты вышел, свой. Да. Приведи, а ты знаешь, где живет мистер Бак? Знаешь, его точно. Да. Что тебе скинуть? Адрес. Адрес, дом Габриэля, второй этаж. Так, дом Габриэля, второй этаж, хорошо. Слева. Пойду, навещу его. Хорошо, 40. Почему не справа? Ладно, не буду задавать с этим вопросом. Мистер Бак сейчас и узнает вашу личность. Почему Ой, не справа, был, потому был, был, был. что ты налево ходишь. Ага. Уже. Так. так, вижу. О, Натали, ты на самом деле Мистер Бак или ты Габриэль Мистер Бак или ты Алиса. Что к вам и разлетался? Я хотела передать алисман, но ну, я хотела передать алисман, потому что мой владелец украв ну, исполнил бы свою личность, да? Так что он сказал то, что иди отсюда к вами ёлки палки сейчас придет этот Боби. Так меня обманул ты меня обманул ты что наврал? А? Я... Ты что наврал? Поднимись, Поднимись на. Что? Куда повернуть? Эээ... Подожди стой смотри пойдем смотри за мной смотри у меня здесь есть он здесь живет. <ган> <ган> да? Он, что ты врел? ты вал... меня обманул ты что? Нет. Ты нет. Знаешь, я сейчас уничтожу тебе всю комнату. Ты что, фигня? Я Ой. тебе сейчас Руар сделаю. Смотри. Это... Ладно, адмирал. Адмирал? Ты что, я самый честный? Да, да, да. Пойду я кино смотреть. Вот, смотри, ну все, значит, сейчас я разлом... разломал. Все, пойду кино смотреть. Ах, ты ж собак. Не поверю.